с вами интернет-магазин инструмент-центр сегодня у нас в видеообзоре обзоре полупрофессиональный набор инструмента набор от компании Alloid NG4101P состоит набор из 101 предмета Alloid это фирма украинская находится офис в Одессе это компания Vitol инструмент Alloid изготавливается в Китае на заводе в Китае хотя несмотря на то, что это говорят, китайский инструмент инструмент очень хорошего качества уже проверен у нас берут его и на СТО э, некоторые люди и даже другой инструмент не покупают. Поэтому то, что Китай, это есть Китай хороший инструмент. То есть профессиональный, полупрофессиональный. Есть Китай, конечно, неизвестного происхождения. Набора, и те, конечно, по качеству будут очень плохие. Здесь в наборе два рабочих квадрата: квадрат 1,2 и квадрат 1,4. Две трещотки, трещотки на 48 зубьев имеют реверс переключения право влево быстрый сброс вот тут соединяете можете быстро снять головку длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 260 мм. рукоятка здесь резина плотная и вставки зеленого цвета а это пластик надпись на трещотке хром сталь трещотки разборные откручивайте два винта можете обслужить внутренности или заменить Трещотка под квадрат 1,4 длина 155 мм, также на 48 зубьев, имеет реверс, быстрый сброс головки. Четверточная рукоятка. Сама ручка из пластика здесь имеет присоединительный квадрат. Можно подсоединить трещотку и удлинить с помощью удлинителя дополнительно. Данная рукоятка в этом наборе применяется только с головками под квадрат 1,4. То есть здесь бит под квадрат 1.4 с переходником их нет. Вот здесь только под квадрат 1.2. Так, удлинители под квадрат 1.4. Здесь три удлинителя. 155, 75 и удлинитель гибкий 150 мм. Удлинитель э, 155 и 75, они идут с шаром. Вот, видите. Шаром это, то есть, можете работать удлинителем подсоединять головку и работать под углом. Она полностью вот ходит, право-влево. Под углом можете откручивать. Если э, подсоединить чуть дальше, то получаете полностью вот, она хорошо сидит. Нижняя крышки инструмента очень плотно защелкивается и в другой раз очень Трудно вытянуть его, но это хорошо, потому что он не будет у вас вываливаться. Два Т-образных воротка под квадрат 1,2, 250 мм, и под квадрат 1,4, 11,5 половиной. Так, переходник под биты, вот такой. Здесь биты под квадрат 1,2, общее количество бит 20 штук. Есть шестигранные, есть биты райп, есть биты торкс, нож лицевые и крестовые. Здесь только отвертки. Дальше я покажу их. Забирайте нужную битву, уставляете переходник и подсоединяете ли ты трещотку или вороток. Две свечные головки 16 и 21 мм. Имеют внутри резиновые вставки, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Магнит. То есть, если у вас гайка упала где-то, трудноуступное место, вы можете достать вот таким вот магнитом. Общая длина его в таком развернутом состоянии составляет 60 см. Телископический магнит. Головки. В наборе шестигранный профиль. Общее количество головок здесь 29 штук, 6 граней. Самая маленькая 4 мм. И самая большая головка на 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 226 грамм, то есть она довольно-таки тяжелая. Итак, головки Torx еще имеются в наборе. Здесь их 11 штук, Е4 самая маленькая и самая большая Е18 Токс. Длинный головок здесь нету. То есть, в принципе, если кому это важно, вы можете докупить отдельно. Верхняя крышка, здесь две отвертки шлицевые и две отвертки крестовые. Рукоятки здесь... Плотная резина, имеет такую вот насечку, очень удобно держать в они не выскальзывает. И на ручке также имеется маркировка. Набор комбинированных ключей. Здесь их 14 штук. Самый маленький ключ здесь на 8 мм. И самый большой на 24 мм. Плоскорубцы, длина 180 мм, рукоятки э, пластиковые. Так, клещи. клещи, длина 20 сантиметров Разрезные ключи, 4 разрезных ключа, обычно используются для труб трубопроводов. Для откручивания очень удобно. Размеры их здесь 8, 10, 11, 13, 12, 14 и 17, 19. Так, по комплектации все рассказал. По удлинителям. Здесь удлинитель под квадрат 1, 2, если я уже упомянул, на 75 мм также идет с шаром. Вот. Я уже показывал, как вы додеваете головку. И вот можете вот под углом она входит у вас можете работать в труднодоступном месте по комплектации все визуально по у самого инструмента единицы инструмента, который в наборе ну, вот, беря головку, беря любую вот, или шарнирный кардан все очень хорошо отлито все отполировано, нету следов от каких-то сколов, Заусениц. то есть ставим плюс то есть придраться не к чему. Два кардана не показал. Здесь наборе кардан под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Карданы скреплены металлическими вставками. То есть они не разборные. Материал затопления хромбонадевая сталь данного инструмента. Напыление здесь матовое и глянцевая, То есть видите, головка половина глянцевая, половина матовая. Трещотки матового цвета, это напыление антикоррозийное. Теперь как инструмент держится в верхней крышке набора, чтобы он у вас не выпадал, когда вы закрываете набор. Потому что это очень сильно напрягает, как говорят. Если вы хорошо зафиксировали его в верхней крышке, то в принципе все держится на своих местах и не выпадает. Э -э набор, или кейс состоит из двух частей. Зависы пластиковые, но внутри имеют металлические штыри. Запирание набора на металлические защелки. Защелки только две здесь. Теперь по кейсу. Вес набора составляет 11 кг. Э -э по ширине. Ширина его 55 см, длина 39, высота 9 см. Запирание я уже показывал на металлические защелки. То есть, чем плавно закрывается, без каких-то либо типа усилий. Рукоятка здесь самая обычная. На верхней крышке надпись «Алоид» с логотипом. Пластик. Пластик здесь средней жесткости. То есть, при нажатии пальцем он хорошо пружинит. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ставьте комментарии, если у кого был опыт использования данного набора. До свидания.